Альфа Гейм, Разработка 2D 3D игр и приложений. В этом видео мы настроим камеру и освещение для нашей игры. Расположение камеры в игре будет сверху вниз. Обзор игрового поля из фиксированного положения. Если переключиться в игровой режим просмотра, то можно увидеть, что камера находится в совершенно другой позиции. Не так, как нам нужно. Она располагается за нашим кораблем. По умолчанию Unity создает камеру в каждой новой сцене, и это стандартное ее положение в новой сцене. Давайте переключимся в режим сцены. В нижнем правом углу вы можете видеть превью игрового поля, при условии, что у вас выбрана камера. Нам необходимо разместить камеру сверху над игровой областью, чтобы она смотрела сверху вниз. Не забывайте, что камера является обычным объектом в игре. И мы можем ей управлять, меняя ее позицию, используя компонент Transform. Прежде всего, сбросим настройки нашей камеры при помощи пункта Reset в компоненте Transform. Используя свойство вращения, повернем камеру лицевой стороной вниз по оси X на 90 градусов. И поднимем ее вверх по оси Y на 10 пунктов. Теперь переключимся в игровой режим и детальнее настроим камеру. Первое, что мы сделаем, это выберем тип проекции камеры. У нас есть два вида на выбор, перспектива и ортографический. Так как наша игра будет в вертикальном аркадном стиле, перспектива здесь не актуальна, поэтому мы выберем ортографический режим проецирования. Но когда же использовать режим перспективы? Например, тогда, когда вам нужно управлять камерой, перемещая ее для лучшего обозрения игровых объектов. Камера в ортографической проекции может быть отрегулирована путем изменения ортографического размера. Для нашей игры это нам подойдет как нельзя лучше. Изменяя свойства зайц на вкладке Инспектор, мы можем видеть, как меняется размер захваченной камерой области. Рекомендуемое значение 10. Сейчас наш космический корабль находится в центре камеры, но нам нужно, чтобы корабль начинал игру в нижней части экрана. Как лучше всего это сделать? Мы могли бы отрегулировать положение корабля, изменяя значение его осей, но это не самый лучший вариант. Правильнее будет оставить корабль в нулевых координатах и это позволит нам в будущем без сложности настроить управление и границы. Но нам по-прежнему необходимо разместить корабль в нижней части игрового поля. Решение заключается в перемещении камеры. Давайте обратно сбросим по умолчанию координаты корабля. Выберем камеру и переместим ее вдоль оси Z, пока корабль не окажется в нужном нам положении. Значение опять будет подходящим. Прежде чем мы продолжим, отключим освещение источника Direction Light. Далее установим фон камеры. На данный момент камера имеет в свойстве Clear Flags фон с именем Skybox. Мы не будем использовать Skybox. Нам нужен будет сплошной черный фон. Изменим свойство Clear Flags. Выбрав Solid Color. И ниже для свойства Background выберем черный цвет. Переключимся обратно на сцену. Как вы заметили, на сцене фон не изменился. Так как мы изменили фон только камеры, а не всего игрового мира. Давайте изменим глобальное небо Skybox. Откройте меню Windows, Lighting и на вкладке Synth установите свойство Skybox в Non. Свойство Ambient Color задает окружающим объектам тусклый рассеянный цвет заданного оттенка, при этом свет не имеет направленности. В нашем случае нам не нужны оттенки палитры и мы установим черный цвет, чтобы наш корабль был естественного цвета. В версии 5.5 Unity при создании сцены создает объект глобальное освещение Direction Light. Оно сравнимо с освещением солнца. В нашей игре нам понадобится три таких источника света, которые будут освещать корабль с разных сторон. Тем самым создавая хорошую игровую атмосферу. Давайте включим существующий источник света Direction Light. Переименуем его в Main Light основной свет. А также выполним сброс позиций к нулевым координатам. Обратите внимание, что освещение не изменилось, несмотря на то, что мы изменили позицию источника света так как он не зависит от позиции, а от угла, под которым он светит. Источник света находится в одной позиции с кораблем. Выполним команду Reset Rotation, чтобы углы поворотов были нулевые. Это будет источник света, отвечающий за основное освещение корабля. Повернем его немного по оси X, чтобы осветить корабль. Остановимся на значении 20. Теперь повернем его вокруг оси Y, чтобы освещение падало под углом. Рекомендуемое значение минус 115. Перейдем на вкладку Game, чтобы посмотреть в режиме игры на наше освещение. Нам надо добиться похожего освещения с Солнцем. Для этого увеличим яркость нашего источника света до 1,5, изменяя свойства Intensity. Как вы видите, правая часть нашего корабля освещена ярко, что нам и было нужно. Мы могли бы изменить цвет, но пока оставим белый. Это будет реалистично выглядеть для космической среды. Следующий шаг – это освещение противоположной части корабля. Для этого нам понадобится еще один источник света. Это будет заполняющий свет Fill Light, который осветит тени на противоположной стороне. Давайте сделаем дубль источника света Mine Light. Убедитесь, что он выбран и затем выполните команду Edit Duplicate. Переименуйте клонированный источник света в Fill Light. Как вы могли заметить, корабль стал освещен два раза ярче. Сейчас мы это исправим. Во-первых, сбросим вращение источника Fill Light и перейдем на нашу сцену. Источник Fill Light находится там же, где и предыдущий источник в нулевых координатах. Используя вращение по оси Y, нам нужно осветить левую сторону корабля, чтобы свет падал под углом спереди. Значение 125 будет подходящим. Может появиться ощущение, словно у нас два солнца. Нам это не нужно. Поэтому стоит уменьшить интенсивность intensity до единицы. Еще стоит изменить цвет на голубой, словно это свет далеких галактик. И наконец наклоним его по оси Х на 5 градусов. Теперь добавим окружающий свет. Сделаем дубль Fill Light и переименуем его в Rim Light. А Fill Light, заполняющий свет временно отключим. Источнику Rim Light окружающий свет сделаем полный сброс. И для данного источника выберем белый свет. Нам нужно осветить левую заднюю часть корабля. Используя ось Y, подберем нужное значение. Рекомендуемое значение 65. Но, как видно, на левую часть приходится много света, что не совсем хорошо. Давайте повернем свет по оси Х так, чтобы он освещал низ корабля. Вам может показаться это несколько странным, но на самом деле это дает хороший эффект подсветки снизу. Рекомендуемое значение минус 15. И в завершение уменьшим интенсивность света до 0,5. Свет может показаться немного тусклым, но когда мы включим источник Fill Light, заполняющий свет, то увидим, что эти два источника хорошо дополняют друг друга. Добавив разные источники освещения, мы видим, что на вкладке Иерархии они перемешались с другими объектами. И это не самая удачная организация объектов. Сейчас мы это упорядочим. Для этой цели нам пригодится пустой объект GameObject. Создать его можно вызвав контекстное меню правой кнопкой мыши или нажатием сочетанием клавиш Ctrl-Shift-N у Windows. Переименуем созданный объект в Lighting и выполним сброс данного объекта. Важно отметить, что когда мы используем пустой объект для организации иерархии объектов, его нужно сбросить Выбрал команду Reset в компоненте Transform. Теперь, когда мы настроили пустой GameObject, мы можем перетащить в него наши источники света. Таким образом мы объединим наши объекты в группу под общим названием Lighting. И чтобы повысить юзабилити, группу Lighting сместим вверх на 100 единиц. Несмотря на то, что наша группа источников света находится на 100 единиц выше по оси Y, они светят так же, как и светили до этого. Это потому, что источники света Direction Light не зависят от позиции на сцене, но зависят от угла, под которым они светят. На этом все, а в следующем видео мы создадим с вами фон для нашей игры.